Актуальные проблемы в современной лингвистике обсудили на Международном лингвистическом саммите, стартовавшем в Казанском университете с участием более 500 ученых-исследователей из разных стран мира. Мы гордимся тем, что довольно-таки много выступлений подготовили ученые-языковеды Казанского федерального университета. В частности, это ученые, которые ведут серьезные исследования в рамках наших научно-исследовательских лабораторий, которые оставляют исследовательскую деятельность в междисциплинарном плане. Мероприятие посвящено 175-летию основания Казанской лингвистической школы Будуэна Дукартене и 145-летию его работы в ВУЗе. Саммит проходит в онлайн-формате. С приветственным словом на открытии выступил ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Такой формат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 Вызовы и тренды мировой лингвистики являются первым из подготовительных этапов к проведению Всемирного конгресса. Стоит отметить, что Казанский университет уже имеет опыт в проведении крупных мероприятий в онлайн-формате. Как известно, и образовательный процесс сегодня организован на платформе Microsoft Teams. А что касается вот научных мероприятий, они тоже довольно-таки успешно проходят на данной платформе. Саммит продолжится до 20 ноября. Диана Желенкова, Кристина Надыршина, Ленардо Влитьяров, Универньюз.